Отметим, что органоплазмный кагулятор произведен в Екатеринбурге. Отечественный аппарат может практически все, что востребовано в современной электрохирургии. Елизавета Никитина, Хафиз Гараев, Универньюз.